Вот, как я, как я и говорил, всем привет и всем привет, ребята, я с вами Шатвазыв. Этот канал Дэвис. Сегодня мы пойдем с вами на кухню. Вот. Почему я говорю так уверенно? Так как я один дома. Ладно. Встретимся мы на кухне. Вот я на кухне. Почему я ставлю на паузу? Ну. Но... Чтобы ролик был быстрее, вот, видео. Сейчас я еще раз поставлю на паузу, ну, когда я уже кушать начну, вот, на кухне. Чуть-чуть притормозила. Но сначала окно покажу. Вот окно, вернее улица, как вы видите. Помните, да, год назад или два года назад? Я вам показывал тоже так же. Я решил сегодня показать вот я уже на кухне я сижу на коленях вот так вот вот перед вами у меня огурец яблоко печенье хлеб и помидор ну и стакан чая начнем пожалуй с крупного крупного ну и каймак забыл ложку принести. Вот. Так, начинаем. Я, наверное, полностью не съем половину. Знаете, как съем? Половину только сделаем и все. Сейчас. Вот. Половина, потому что я не хочу, чтобы ее было длинным. Вот. Начнем с помидора. Аймак намаженный. Я для этого принес ложку. Я не буду пыть снова. Мазать. Что такое тормозит? Сейчас все это беру, и попрощаемся у меня в комнате. Ну а что, вот мы на комнате, в моем комнате. Ну а что, с вами был я, Вишат Возвыев, этот канал Дэви. Всем удачи всем пока-пока.